С победой. Спасибо. Получилось основные моменты. свои Минск создал в первые 7 минут. Почему не удалось начать так, как сразу, как в дальнейшем команда действовала на протяжении матча и пришлось ли носить и корректировки. Матч длится 90 минут. Первые 7 минут нужно было просто разобраться с верхними опорными, значит, которые, ну, скажем, входили. Ну, такой есть там такой нюанс. Ходили за спину крайне защитника. Когда разобрались, когда начали накрывать все передачи. когда совсем другая, как говорят песня. Все. Пропустили то, что как бы, опять же, выпустили зон, которую нельзя выпускать. Здесь справа. Вот и все. И там дальше выпустили дважды. Поэтому футбол из этого строить момент. Ну, скажем, сегодня игра была интересна. Момент, момент. Ну, Но... поздравляю Минской Динамо с победой. И скажу так, не дождетесь. Знаете, многим так кажется, не дождетесь. Пожалуйста. В прошлом матче вы выпускали Антона Путина на замену в надежде, что он завяжет. Игру в центре тогда не получилось сегодня увидели совсем другого Антона он набирает форму постепенно или поговорили с ним хорошо <с원> <с원> он сделал то что должен был сделать да у него есть проблемы с игрой на синтетике но он сегодня сделал то что был должен был сделать это его уровень класс понимаете но я рад за Антона, что, ну, скажем так, он завязал нашу игру. А кто выйдет, чего это-то? Знаете, в прошлом матче кто-то играл, в этом матче кто-то не играл, это уже. Сама игра, она всегда строится, ну, скажем так, подводится под соперника. Поэтому, ну, хорошо, что Антон сделал это, этот гол первый. Нам как бы развязали руки, сопернику пришлось раскрываться. Мы стали проводить больше проникающих атак. Вот. И пошло веселее. Видели Бахара с каким-то повреждением носа. Что с ним случилось? Операция. Носовая перегородка. И опухоль. Значит, это, ну, скажем так, несчастье, которое ну, надо было убрать операцию. Надолго ли он выбыл? Ну, вы хотите, чтобы я Он вчера сделал Извините. операцию, я, как, как, говорят, как хирург, который ему должен, ну, сделал операцию, скажет, сколько, но ну, обычно хирург говорит, неделю, две, возможно, три или четыре, знаете, так, ну, в зависимости, как пойдет восстановление, я тоже точно так же, я не, я немножко в другой области, что еще? Есть вопрос. Из молодых видели вы видели в основе и будет и на Вместе с тем очень здорово выступает сейчас Дубль Динамо. если кто-то еще из молодых то на подходе к первой команде? Кто будет достоин, тот будет и в первой команде тренироваться. Сначала нужно потренироваться, чтобы быть достойным. Потому что первая команда – это не Дубль. Там совсем другие контакты. Хотя там очень хорошие ребята. Поэтому... Значит, там совсем другой футбол. Здесь футбол так уже мужской, а там еще так. Детско-юношеское. Вот как бы я его назвал. Понимаете? Еще вопросы? Да. Спасибо, Иван, футбол в как оценить работу четвертого арбитра? Замены происходили буквально по. Так что минут пять вы там ругались ну, постоянно? Ну так, ну, ну как говорят. Не я должен, но ну, то он кольцо ну, обручальное, которое невозможно, что человеку палец оторвать. Ну вот вы мне скажите, вот у вас есть обручальное кольцо? Есть? Сейчас нет. Нет? А, <свят> да. Вот когда человек обручальное кольцо, вот, мне что, палец оторвать, если он не снимает? Но ну, представляете, мой раз. Это из-за этого, да? Да. Ну, человеку нужно, ну, он, наверное, палец отрезать, он даже, ну, <свят> я вообще так, честно говоря, немножко сказали. Что скажется? А у тебя есть? По делу. А? По делу. А, не пустили? Хотя было все забинтовано по делу. Ну, иногда же, знаете, ну вот оно не снимается. Хорошо, я могу сказать больше. Поэтому, да. Ваш дубль играл вчера. А, а раз, давайте да? про сегодняшний день. Вот сегодня игра. Давайте мы вернемся. Значит.. Вы что, хотите, чтобы я еще и дубль вам проанализировал? Нет, нет. И рассказал, Обычно как дубль играет. Дубль ку... играет на завтра после основы, а вчера... Ну, а что, так? Ну, сыграли. Как сыграли? Победа? Ну. Есть ли вопросы по сегодняшней игре? По сегодняшней игре, да. Вот вопросы-то. Интересная. Интересная команда, кстати, Минска. Интересное тактическое построение. Очень интересно. Да? Быстрое, очень нападающее, фланговые. Хороший центральный нападающий. Вот так, который ну, очень навязывает, отдавливает. Поэтому вы спросите про них, я вам расскажу. Как они, какие зоны, как играют, ну, куда, как разворачивают. Ну, Мне же так неинтересно продубливать, продубливать. Может еще там есть ю 19 u 18 Обычно все контролируется. Вот так. Поэтому игра, поздравляю. Динамо Минс Победы. Благодарю соперника. Очень хорошая команда за хорошую игру. Была очень хорошая скоростная игра. Как раз дождик прошел. Синтетика была быстрая. Вот такое поле должно и травяное быть. Тогда игра совсем по-другому смотрится, как знаете, а когда она жуется, и когда трава вот такая, тогда совсем другая игра. И вы совсем по-другому будете оценивать. Правильно? Игра оценивается быстротой перестроения, быстротой мысли, точностью передач, точности владения мячом и интеллектом у игроков. Тренер, он обычно, как говорят, знаете, как один тренер сказал, ну, ну 60-50 тысяч, только два дурака, все знают на стадионе. Кто скажет? Который не знает, как играть. Ну, ну Кто? Вам вопрос. Два главных тренера. Ну, пить. Бразильская пословица. Ну да. Вся страна знает, как играть, кроме главного тренера. Ну да. да. Ну так. Поэтому все очень просто. О. Словам, вы, вы очень так много вопросов. У вас как говорит. Тут вы справозили еще вопросы. А можно я пойду? Я могу вам много чего рассказывать. Вы тоже можете много чего писать все оценивается результатом, да? и там, календарем, судейством, календарем, все ж просчитывается, календарь просчитывается, все ж стратегия, ну, все, каждой команды. Поэтому, всё. вот этим, как говорят, давайте закончим нашу пресс-конференцию, а то у меня сейчас... Еще скажете, там где-то есть ли группы, в 6 лет набираются еще. Не, Нет, не. не, не, ну, не, ну обычно тогда, хочется все знать. Ладно, давайте создавать. Ну, к тому, что вы сказали о поле, то есть, в принципе, это можно сказать, что это не совпадение, что хорошую игру провели на этом поле против быстро и Быстрое поле, я еще раз вам говорю. Быстрое поле. Но может быть травяное, может быть синтетическое. Но должна поливаться перед игрой, чтобы была быстрая игра. Точная игра. Когда она жуется и у футболиста отламываются, колени обламываются или галики, тогда совсем другой. Понимаете? Все ж в этом. Всем кажется, что вот поляж совсем нового поколения. В Беларуси есть где-нибудь поля? Вы не задавались себе Вот я пол Европы проехал, поля смотрю. Называется гибридные когда они встречали, видели, и сколько стоит такое гибридное поле, и как оно прошивается, поле кровяное. Никогда не задавались вопросами. Ну вот видите, видите, а я видел их много. Они очень быстрые, поливаются, очень коротко стригутся, и идеально покрыть. Поэтому я не говорю, что здесь так. Сегодня просто вот, ну, видите, слава Богу, я даже спросить у любого футболиста, я сегодня молился, чтобы снег пошел или что, чтобы было быстрое поле. Все. Ну, вы скажете, там, кучу-ку, -кучу, сейчас поле там не годится, что-то еще, да. Да. ради Бога. А, на любых. Ну, так. Ну, надо уважать быструю игру. Вот так, я говорю. Что еще сказать Рассказать. Ну, спросите, если спасибо.